Здорово, с вами я нашел Google X3, он все-таки вышел. Два месяца назад он вышел наконец-то, мы его так долго ждали, ходу два года, или был полтора года, ну не знаю. Это Chrome OS, по трейлеру можно было понять, почитай меня, это... Так. Это третья... Угу, понятно. Чуваки, это финальная версия Google x но ну не знаю, это пока что финальная. Да, это финальный. Google С4 не будет, но ну, я не знаю, он будет ну, в будущем или нет. Я нашел двоичный код, решил его перефразировать. Двоичный код расшифровать. Сейчас мы прочитаем информацию двоичного кода. А пока можно запускать. А не, потом все расшифровки. Так. Вот сюда раскодируем сюда с... отправляем и получаем Б вот это чуваки это не рофл я вообще не знаю как как это перевести нормально правильно? поэтому воспользуюсь переводчиком так английский да все правильно знай больше объяснения ну давайте это лучший кит был все Chrome os так запустил да прожить установку новую. бренд установки новой версии. Нет, выйти. Ой. Ты не можешь, ты не можешь выйти, блять. А ку... А хули ты мне отправила много сообщений, супичка? Сейчас она сейчас всякую хуйню начала, начала творить. Например, открывать DVD. Ну у меня роман отключен от материнская, я его забывал подключить. Но он открывается, но он не будет открываться от программы. Он даже не видит. Он, он не подключен нормально. То и как блок питания подключен. Запускаем еще раз, сейчас что-то будет, да? Не, установите. Ну, перед установкой, представьте, там. Соглашение, да. Поливать. Надо, написать. Надо написать. Давайте неправильно пишем. Это неправильно. Экст Ты не можешь выйти. Опа. И звук появляется. Ну чё, опять? Долбою по мне, кажется, дядя братик, блять. Это ровно, я рублю, так. Давайте напишем, как требовалось. Так, так, так. Я согласен. Гудельнич, проме, оестерн, со, офф, вер, ви, сайса. Всё, прошла. Нашлась. Хром А, мы и Хром. Мы операционная система от Хром оставим. На ней будет, на браузер нормально работать. Сейчас, в чем на экран какой-то? О, Хром офигенная. Хром. Что-то он лагает. Это походу... Уф, это что, Android? Давайте посмотрим штативка это. Ну вот, давайте Google настоки. Секлинер обновить, protect, оп, protect нельзя, restore. Давайте выйти отсюда. сразу сюда, так. Хорошо, агент, ну, юзер это, это скрипт для, ну, определяет на основании компьютера и имя пользователя. Поменяем. Почему нет? О, давайте, ну, поменяем. Не может изм... нельзя изменить. <проб> Опа. А это уже пунктик уже с... что-то заболел у нас. Google плюс Что ты нам покажешь? Discover. Так я царь Джоин. Джойн. Джойн. 66. А, я хотел написать 66. А, 6. Опа! С кем мы общаемся? С дьяволом каким-то. Google, кстати, прекратила работу. О, Google плюс. Записки. Документы. Создать новый. Бла-бла-ба. Сейчас напишу, за ты. Все, упа, документ, то что мы сохранили, а какой-то еще один документ появился. Документ щели. Это сочный писатель я блять, почищу эту систему чтобы она не работала Блин, подожди. тут нельзя опа ошибка какая ошибка какая-то ту концению все что ли хромовый вот сейчас она что-то нам даст хотя она вылетела выключилась А что произошло-то? Давайте еще раз устанавливаем. Устанавливать. Вообще надо скопировать эту херню. Мы можем, наверное, несколько раз. Секлинер, я нажал на... Короче, ну, сейчас. Я нажал Секлинер на... где-то на settings, и все мне сломалось все. Установим заново. Chrome, так, я установил. И так, сейчас пойдем. Секлинер. А, вообще не работает. Секлинер, короче, у нас убивает ОС, а не... Он что-то нашел. Google Chrome Update Remove. Да, надо ударить? Вирус похюдаю. Надо мусор. Эээ, куда будешь паук разобрался? Э. Куда? Я не знаю, как ты переводить реально. Я лоху по-английски. Я рили, блять. Лаберга тут получше, конечно же, чем я. детства меня убили. Окна какие-то и диалог какой-то от Блин, это реально какая-то система мистическая. За это Google надо посадить. Хочу, кто смотрит это видео, пишет. Стоп, Google. Стоп, хам, Google. Хамить такими обновлениями вообще уже некрасиво. Понимаете, я тут крутой. У меня хороший Windows. еще блять какие-то помехи на все ебанутые Google вообще адекватные свой же голову все норовит о блять помогите что же страховка помогите блять что происходит что нельзя нажимать доступ запрещен чего доступ запрещен доступ запрещен доступ запрещен поэтому доступ запрещен а как его разрешить опа это же херовая версия OS, реально X Escape не работает А че мне делать то? Может мне что то нажать, чтобы вернуться? Asus denied Кружочек какой то Кружочек, Кружочек. Asus denied Что происходит? Помогите! А, все, все, просто F-то респект. F. Доступ запрещен, доступ запрещен. Может надо правку на конечно. Нет, средний. с mm -hmm, понятно чем не делать блин помогите чем не делать выйти с этой системы можешь пожалуйста выйти с этой системы пожалуйста по Система нас не пускает. И что у нас отклылось? У нас отклылось баунцер к этой хренью. Развездочку сделать. Шесть. Шесть. Шесть. Шесть. Короче, мы вырубаем процесс игры и смотрим, что нам дали. А, блин, Аллашара, это же Гимдзелл. Ну давайте потом все клиннер, потом сначала обновы просмотр. Там попробуем что-то сделать с клиннер. нельзя нам а давайте обновимся о обновление походу нашлось но ну, походу здесь хакеры обновление сломали на оригинального ничего не будет ты не можешь выйти отсюда тебя... эм. почему меня накрылся просто google давайте дальше Короче, я напишу заявление, полицию, тебя убьют, понятно, кто это допустил, все убьют, понятно, Мне полицию напишу и все, заяву на тебя напишу, тебя накадают, понятно, сел, что сдох от спида, понятно, а вы кого набрали, гуглеры хуй его, блядь. нормального надо набрать, какие нормальные обновления, а не такую дичь, блядь, нахуй. Смотрим дальше, это блюд... ну ОС блять. Шесть <пишут> шесть шесть шесть э, Discover 6 -6 -6. Можешь шесть все о все сломалось. Давайте поломаем так. <тургут> тоже закрылось. <тургут> все, и конец системы. Еще раз запускаем. Я не знаю. Я все прошел длиннее. Короче, могу вернуться. Посмотрим ту про ту штуку где все запрещено было и все это сикли... си кли клинируем может надо было бы нажать не знаю си клин Кеммер, ремовинг, ну все, начинается с ад. минут уже разбираемся, ты он, и бизнес на Не похоже. Так. Не знаю, я первый из русских, кто, типа, проходит этот Google XS. Во! Надо было нажать сюда, чтобы ассазан. Хорошо, вот теперь пол... какая папка появляется, можно ее нажать. Вопрос, и что это? Давай нажмем. Раз, два, три. А фиг тут, ничего нету. Где-то эта папка должна быть уже в другом месте. Или я вижу только папку здесь я тоже нажал музыка то мрачно мрачно играет Скрываем. ну здесь я уже нажал доступ запрещен доступ запрещен Ну, вот, как раз клика на эту кнопку, но она уже я нажал, она уже не работает. Тут вот надо посмотреть, что здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да хоть здесь. Эти кнопки не работают. Так, короче, пошла идея меня перезагрузить персональный грунт перезагрузить, короче. Или нажать альтер 4 здесь. Да, я повысил мышки, поищу какую штучку. Ну и так сейчас я же загрузим игру опять. А если уже ничего не получается, поищем прохождение где-то. Сам хз, где прохождение можно найти. сегодня попытка моя потом не будем смотреть и кстати где плохая концовка где хорошая надо ее найти кстати плохая то там где на то что я сейчас мы делали можно это сюда найти сюда очень быстро нажать я кликером попробую нажать сюда сразу потом туда и я не знаю что с этим вопросом фамилийки не появилась эта штучка ну странно как-то я же сюда нажимал вот тут что-то появляется я видел там что появилось может мы здесь по управления управления найдем что-то еще запрещен доступ запрещен доступ запрещен еще раз попытка Это уже точно прохождение точно давайте от имени администратора хотя бы откроем может, что-то изменится сейчас. Все там о, я видел какую-то ну подсказку. Может, на нее надо кликнуть попробую кликнуть очень быстро на protection harm там и тд или вот здесь google когда показывается а нет хром просто сейчас очень быстро кликаем не работает нельзя кликнуть попробуем последний раз remove и Реально, резонер РПМС. Нормально, сервак. Для меня. 35-й левел там... Планирую когда-нибудь реверты разыграть. Ну, там, конечно, конкурс. Среди подписчиков... А если какой блять нет, нет подписчиков вообще нахуй. О чем это я, блядь? Короче, у нас какие-то траблы с игрой, не появляется вот этот вот. Сейчас я должен решить, в чем дело. Скоро мы вернемся. Вы а вот так я ищу геймеров. подсказку. От Сейчас могу, представляем вот, вот, вам эту хуйню, ебучую, а не рекламу. Right. Uh, Окей. Си. See, see cleaner in Google settings, like what? The... <laughs> what? Alright, see cleaner, so clean. yes. Uh, cleaner. Uh, scanning this will take a second. I mean, that copyright! Update's not fun, alright. Um, uh, yeah! Bye! the fuck is that? What happened is a Wow! Oh no! Look at that, look at that, It's look so at ridiculous. that thing that, oh my god, oh, what the fuck is that? It's a Glitin, uh, um, hmm, update, hmm. That's what we No, fuck it, fuck Fuck this shit, you better miss me with that. Monitor all right all right nine, all right uh, uh, this For kind of promos uh, uh, uh, nowadays still uh people use this kind of devices this is what i mean but uh, on windows ninety eight based uh no Подсказка по прохождениям, там и т.д. Вот это карт. Вот это демо. А, это, поход демка. Демо-версия. Мы можем, наверное... наверное... мы проходим реально дему. Ну посмотрим. 6, 6, 6, 6. Не то. Вот она. Да, можно более... да, вот немножко. Уже она создана. Видите, комплит, Значит, это... Это не демка, а полностью версия. Полная версия. А, у них такая версия. Ну. Ну, хуй его знает. Последний раз... Попробуем установить эту блядскую систему. Короче. А, еще подсказку посмотрим. Ну, я понял так. Сначала сначала мы клинер открываем и пытаемся пройти эту штуку, чтоб попало сто. О! Слышишь это? О, звук гугла. Hello? Hello? Uh, fuck you? Google, give me good ending. Нет, ты сделаешь это все. Так, так, так, что ты нам дашь? Я под, под, подожду, пока все загрузится. Сам, когда я нажимал, появляется это может да, ну короче на этом мы и закончим свое прохождение google x3 походу это часть первая ну такая сама часть первая самим додание всем здорово Ой, какой здорово до суда не все экзешного настроения все до суда